Это может показаться визуальным изображением цитаты «Ешь, работай, повторяй». Вы рано просыпаетесь, идете в школу или на работу, отдыхаете. И этот цикл продолжается изо дня в день. Если вы хотите вернуть себе контроль над своей жизнью, вот шесть небольших привычек, которые могут изменить вашу жизнь навсегда. Номер один – список благодарностей. Чувствуете ли вы, что легко что-то забываете? И в тот момент, когда вы пытаетесь их вспомнить, они просто ускользают из вашей памяти? вашей памяти трудно сохранить каждый момент вашей бодрствующей жизни. Время может привести к тому, что вы забудете о некоторых вещах, которые вас когда-то волновали. Возможно, неделю назад незнакомый человек однажды похвалил ваши волосы, или ваш учитель похвалил вас за то, что вы представили отличный проект. Недели спустя все эти вещи попадают в тайники вашего мозга и полностью забываются. Психолог из Калифорнийского университета провел небольшое исследование, и оно показало, что люди, которые пишут о вещах, за которые они благодарны, более оптимистичны и чувствуют себя лучше в своей жизни. Это может даже побудить вас к более активным действиям, например, к занятиям спортом, что еще больше улучшает психическое здоровье и самочувствие. Номер два. Детоксикация в социальных сетях. Знаете ли вы, сколько времени в последнее время вы проводите в социальных сетях? Это день за днем прокрутки? Перед лицом пандемии больше людей, чем когда-либо, смотрят на экраны своих телефонов и социальной сети в поисках решения социальных проблем. Но наряду с этим возникло много негативных аспектов таких как чувство неадекватности, фома, чувство изоляции и поглощенности собой. Исследование, проведенное в Университете Пенсильвании в 2018 году, показало, что сокращение социальных сетей до 30 минут в день могут значительно уменьшить чувство тревоги, депрессии и проблемы со сном. Это не значит, что вы должны сократить все это сразу. Но даже небольшое сокращение времени уже может принести большую пользу. Согласно статистике, лишь небольшой процент из вас –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 Работа в чистом помещении может принести вашему разуму и телу целый ряд преимуществ. Эти преимущества включают улучшение качества сна, повышение производительности и чувство выполненного долга. Если в вашей комнате больше беспорядка, чем вам хотелось бы, желательно попытаться разделить процесс на более управляемые части, чтобы он казался менее сложным. Небольшое усилие может иметь большое значение. Включите хорошую музыку, и вы готовы к приключениям. Номер 4. Принцип 80 дробь 20. Вы когда-нибудь слышали о принципе 80 дробь 20? Вильфредо Паретто впервые ввел принцип 80 дробь 20, в котором излагалась идея о том, что 20% домовладельцев владеет 80% Земли. Те же принципы применимы и к вашей повседневной жизни. Только 20% работы, которую вы выполняете, способствует 80% вашего успеха. Это означает, что большая часть того, что вы делаете, не имеет отношения к вашему успеху. Чтобы определить 20%, вы могли бы начать со списка всего, что вы хотели бы выполнить, с наиболее важными задачами вверху. Это поможет вам распознать лучшие 20% и сосредоточиться на этих задачах. С помощью этого вы сможете повысить свою эффективность и направить свои усилия на то, что действительно имеет для вас наибольшее значение. Номер пять. Медитируй. Знаете ли вы, что история медитации насчитывает тысячи лет? Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли это что-то улучшает? Чтобы ответить на этот вопрос, было доказано, что медитация или несколько минут практики осознанности помогают. Его основная цель – дать вам ощущение спокойствия и восстановить ваш внутренний покой. Для этого не требуется ничего, кроме вас и приятной спокойной обстановки. Медитация снижает уровень стресса, давая вам немного пространства, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Медитация также является лучшим средством для детоксикации организма. Это может повысить самосознание, помочь вам сосредоточиться на настоящем и уменьшить негативные эмоции. Не только это, но и множество способов медитации, таких как тайчи или йога. Выбирайте сами. И номер 6. Упражнение. Вы любитель беговой дорожки или бегаете по местному парку? Независимо от того, что это за режим, важно намерение. Когда вы тренируетесь, вы не просто тренируете свои мышцы и другие физические аспекты своего тела. Вы также улучшаете свое психическое состояние. Физические упражнения высвобождают эндорфины, химические вещества, способствующие хорошему самочувствию и способные зарядить вас энергией на весь день. Выработав привычку к физическим упражнениям, вы можете улучшить свое физическое и психическое благополучие, что в свою очередь повышает вашу уверенность, оптимизм и снижает уровень стресса. Привычки – это не одноразовые побеги. Это последовательные, рутинные действия, которые можно поощрять при правильном мышлении и решимости, стремясь избавиться от вредных привычек и выработать хорошие. Даже если вы чувствуете, что ваш прогресс идет медленно, это большой шаг в правильном направлении. Все обернется к лучшему, Считаете ли вы, что эти привычки достижимы? От каких привычек вы хотели бы избавиться? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто пробует и ошибается в своих жизненных привычках. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения новых видео. И как всегда, спасибо, что посмотрели!